Сначала данного видеоролика хотел бы вам рассказать о таком канале, как Яблокс. Он снимает забавные видеоролики на свой канал, и еще он мне построил карты. Подпишитесь, забывай, чувачок. Чё? Так. Ой, как хорошо в кроватке-то своей. Ч такое? Эй, чё, ч, ч? Оба. Ч такое? Ч? Кто? Кто? Где? Машина, машина, машина! Нет, нет, жигу, жигу, Так, быстрее, быстрее! Где? Где, где? Кто? Так, так, так, так. Отдай А, Куда поехал? Ой, господи, он еще перевернулся на них! Блин! Ч делать, что делать, что делать? Так, так, так, так, так ч че ч Слушай, можно какую-нибудь твою машину взять или нет? Сейчас догоним. Ч, машину берем твою какую-нибудь, да? Так, э, слушай, на выбор можно вообще любую, да? Так, короче, погнали тогда, знаешь. Вот эта тача. Короче, погнали на ней. Поехали на ней. Мне она понравилась. О, садись, садись, садись. Садись в нее. Так, садись. Так, оба. Ой, какие фары. О, да. да. Чрт. Здесь бензина нету! Ай, блин! Как-как-как? Да, как мне вообще завести? ее? Она не заводится, а? Бензина нету! А! Стоп! Я уже на кнопку заводить! Ё-моё! Давай-давай-давай! Стопи! Хобана! Так-так-так-так-так-так-так! Быстрее, чтобы не вмазаться кого-нибудь! Потому что нельзя твои тачки портить! Как я понимаю? Так, хобана! о а а а а а а Черт, Чёрт! Это чёрт! Было такое сейчас! Так-так-так-так-так! Куда он поехал? Ай, блин! А, что-то твоя лампа вообще не гонит, у меня жига побыстрее и то. Так, так, так, так, так. Ладно, поехали гончику, Блин. Хотя, поехали. Не, поехали еще поищем ее, может, вот Макдак поехал, может, он тупой совсем. Так, так, так. А! Господи, блин, где моя жига-то? Так, ламба какая-то желтая еще стоит. Так, так, так, так, давай. Гони. Так, что, блин, как? Блин, где она машина-то? Ага, да-да-да-да, вообще. Где же этот говнюк? Все, у нас же город маленький. машин, Блин, куда он ее мог спрятать? Так, ладно. Поехали, наверное, к гончику. Кое-как видно это. Так, так сейчас поехали... о, кое-как видно твои ламбы этой. Мелкая. Так, давай сюда поворачиваем... Нет, нет, нет, так, здесь гоночка была у нас. Так, ну, не успел порадоваться, как все минус жига. Так, так, так, так, так, так, так. так. О. Вылезай, вылезай, вылезай. Заглуши там мотор. Так, так, так, так, так. Господи, ребята, ребята, что мне делать? Так, так, так, где гонщик? Алло, алло, алло, Да блин, где, где, где, где он? А -а Чёрт. А, Здрасте, вы кто? Привет, привет, а вы кто вообще такие? Как вас зовут? А, -а блин, что мне делать? Мне нужен гонщик наш, любименький, которого я дернул. Здесь его в тачке нету. В смысле уехал? Да блин! А, а вы кто такие? Вы кто, вы кто такие? Я вас не звал. А, а, а, а ты кто такой? Кто такой? Скажи мне быстрее. Ты заместитель. Ага, заместитель. Короче, пошли, я тебе все скажу. Смотри, у меня угнали машину, ну, гоночную. Короче, Жигули такую желтую. Я, короче, ну, гонялся, типа я Я в вашем клане тут, ну, типа и вот так далее. И, короче, я не знаю, черт Терриер делает. Я решил приехать к вам. Может быть, вы мне поможете. Скажите, пожалуйста, вы мне поможете хотя бы как-нибудь? Маячок? В смысле, смысле? Так, а как его посмотреть? Что? Даже на это? Зенула, что ли? Чтобы нас снесли? А! У меня радар. А! Давай, давай тогда телефон, я, смотри, я тебе все верну. Короче, стой пока что тут. Мы к тебе приедем, если мы если поймаем его, и какие-то результаты будет. Хотя бы мы, мы должны узнать, как его зовут. Он выехал за территории города. Так, в смысле? Так, ага, пошли быстрее. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, Паша, пошли быстрее, пошли быстрее. Ай, блин, блин, блин, блин, ребята, что нам делать? Жигу украли. Ага, Бламборгини, давай. Ты же мощная, хотя... Мне кажется, у меня Жигата -то и то помощнее будет. А, давай, давай, поехали. О, Что-то заворач... она вообще не поворачивает. Поехали, поехали, поехали. Давай, давай, давай. Так, все, я вижу, куда надо ехать. Так, он около Макдака. Он около Макдака. Сейчас, короче, давай. Сюда. Так, похоже, он вернулся в город. Так, так, так, так, так. Так, ааа. Черт, черт, черт. Тихо, тихо. А! Давай, давай, давай, за ним, за ним, за ним, за ним. Давай, гони! Вот он, вот он, вот он. А, куда он поехал-то? Черт, давай, давай. А, за ним. А, собака ты сутулая. Мы тебя догоним. Мы тебя догоним. Так, а, тихо, тихо, тихо. А, ай, блин. -то... господи, она чё здесь? Черт? Так, где он, где он, где он? Куда он поехал? Так, сюда. Стоять, стоять, дерьмо ты странное. Так, стоп, почему? Связь пропала, связь пропала с машиной. Так, ай, блин! Замесло! Так, давай-давай-давай! Так, а где он теперь? Так, куда он поехал? Сюда! Опа-опа-опа-опа! Так, Волга чья-то! Так, все, мы его, походу, проср... Ай, где? где-то извиняюсь, не извиняемся, дедуля! Ну, все, конец! Маячок не работает! А, походу, он понял то, что мы, что мы в маячку едем! Вот блин! Все, мы его не сможем догнать теперь. Так. Если маячок заново заработает, может, он как-то просто нечаянно выключился? Может, я его выключил нечаянно? Так, куда куда нам надо ехать? Я уже забыл путь. Так, хоба. Оба-на. Так-так-так-так-так. Так, ты помнишь, куда ехать вообще? Так. Я не знаю. Так. Я не знаю, куда нам ехать. Я не помню эти места. Так, куда мы, куда мы ехали? Прямо? Да, я тоже не знаю этот район. Слушай, давай тогда попробуем развернуться. Потому что что-то я вообще... Куда-то мы заехали в задницу мира. Так, по-моему, мы просто прямо ехали. Так, сюда, может, попробую завернуть. Так, что-то мы, по-моему, заблудились, Павел. Так, да, ну, походу, все как-то как а, не, не, не я кое-что вспомнил, я вспомнил, вспомнил, вспомнил. А, тихо, ай, блин, подвеска на лампе. Черт, черт, черт, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, то, что я сломал вам подвеску. Все, короче, конец, конец, конец, конец, все, машине-то конец. Может, ее теперь рас распилят? Может, ее распилят нашу машинку-то мою? Блин, блин, блин, блин, блин. Так, по-моему, мы сюда за -за -за заезжали. Блин, что мне делать? Так, ага, вот, все, я вспомнил. Вот, дорога, дорога вот сюда. Вот Макдак. Все, вспомнили. Еще одна лампа стоит. Эх, спасибо за тачку, конечно. Но мы его не догнали. Надо было что-нибудь помощнее брать. Хоба. Так. Так, ну все, конец. Ладно, поехали тогда домой. Телефон завтра тому челу отдам. Ой, ладно, спасибо, ребята, кто меня сейчас поддерживает. Спасибо, поставьте лайк, пожалуйста, потому что я, ай, блин, аккуратней. Так, стали на дороге, блин. Ах, спасибо, кто меня поддерживает, потому что, да, я не знаю вообще дурачки какие-то. Спасибо, кто поддерживает, потому что я вам неимоверно благодарен. Да. Ах, надеюсь, в следующей серии мы найдем. Так, извиняюсь, сейчас вот сюда тогда припаркуюсь, вот так вот. Все, спасибо. Ах, ладно, идемте тогда. А, что теперь нам делать? Я не знаю, блин! GPS не работает. Я положу пока что сюда, наскульчика. А, спасибо, то что... Дали машину. Ладно, ребятки, я тогда, наверное, пойду посплю, потому что сейчас ночь, мы его не догнали. Блин, маячок не заработал. Какого фига? Ладно, спасибо. Так, спасибо, ребята, кто... Эх, мне поддерживает сейчас, потому что... Мне нужна сейчас машина. Так, ребята, пишите мне в комментариях, может быть, у кого-нибудь есть машина, может быть, мне кто-нибудь хочет ее подарить там. Потому что, походу, мы уезжаем из нашего города, ребятки. Потому что машина, по-моему, по выезжает за город вообще. Ладно, всем удачи, всем пока, с вами был Нокиан, я пока что посплю.